Опа, твою мать! Твою мать! Блиста! Да выйди ты! Веснику, <связь> а меня, ублюдок! Ааа, -а -а, да. Она была всего, <связь> да? Ааа! Ааа! -а -а! Resident Evil Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и мы продолжаем с вами Gun Survival 2 Код Вероника Итак, после прохождения первого задания режима пещеры у нас отбылось два задания это у нас получается снова часовая башня соберите все ценности в доме но блин как где где их искать как их собирать короче фикула знает было бы там показано сколько всего ценностей сколько по количеству собирать было бы намного проще но тут не знаю вот короче и открылось задание подземелья Победить чудовище подземелья, Наверное, начнем его. Вот, а там уже дальше посмотрим. И попробуем, наверное, за Стива. Попробуем за Стива. За Клор уже побегали, давайте за Стива. О, два люгера, короче, Дробаш и Базука. Окей, погнали, попробуем. Забираю все, как по стандарту. Все, все забираю и старт. Окей. Сохраним на всякий случай. Так, окей. Ну, в какие? Я не помню, была ли такая локация в основной игре. Так, крылатого тварь. Загостил. Где-то шлепает еще шлепок. А, о. сил окей okay. здесь я пройду пройду а, травушку забираю а, на компасе N это получается у нас э, типа пота... ну, такая комната короче со всяким добром э, судя по первому заданию шахтеры озверевшие шахтеры, короче, всех их загасил. Так, окей. Что у меня там по оружию? Ну, а с люгерами. Люгеры нормально мочат, короче. Пойдем с люгерами. чуть на, на ура он там наблюдал на стену короче это нормально это нормально блин я думал это монстр короче это трубы я уже готов был пальнуть в трубы так э, монетка опа опа засада засада мать его. засада Загас... Ох ты подло, нифига себе, еще сзади Сзади приармянился, ублюдок Ты где там? Ох, вы а? Опа, базуку мне не надо, пожалуйста Опа А тут, короче, у нас лабиринт Мать его Так, два УЗИ УЗИ не буду тратить Базуку тоже можно, короче, сэкономить, в принципе Блин, нифига себе ходов Короче, я пришел отсюда Пришел отсюда, давай сходим, блин, тут дверь, короче, э -э, тут дверь. Тут у нас пролом, и здесь здесь Ну давай сюда зайдем, взглянем. Здесь уже таких лестниц нету, как в первое задание, короче, непонятно куда идти. Может когда они по-особому, двери, которые, которые нам нужны, двери, по-особому как-то... Различаются, открываются Так, а здесь тупик Понятно Нахрен нам сюда Тупики нам не нужно Да ладно Они респанятся что ли Так, монетка моя У -у -у. Усуньтесь Усунулись оба два Окей так, э -э ходили в эту дверь, пойдем, пойдем, наверное, значит, вот сюда. Это, в принципе, по компасу, в принципе, той супер-пупер... Ай-яй-яй-яй, мышки зацеловали. Так, так. Всех. Всех. Хорошо, отлично Отлично Блин какой то знаешь ä... Пещеры какие-то Мало всего в них Ну, в плане того, что мало лука ну, Окей, ладно Нам, в принципе, только дойти до Главаря я почему-то предполагаю, что главарь будет у нас э этот я ящер. Ну, этот ох охотник. Да что у меня -то чешется, задрал. Бежать, сказал. Да блин. А. Ничейкусь бы. Что? Залью всю соплями. Ну вообще жестяк. А. Будет нос как у Санта-Клауса, был. либо люлей получу от какого-нибудь немезида пошел блин здесь лабиринт реально лабиринт подвал выстрел короче достаточно сюда сюда вот куда идти прямо все прямо все прямо не знаю Обычно, знаешь, тактика, короче, в этом, ну, в лабиринте, это держаться, по-моему, левой... А, нет, правой стороны, короче, держаться. Так. Откуда тут? Всякие... Ребят, я тут... О, здорово. Да, хорошо, хорошо. На Ух ты! Ух ты! Еще и подмога летит, короче Летит, летит! Окей Ай-яй, ой, яй ой! яй Да, слышь ты! Вонючка ссаная Да, блин! Надеюсь, она не, не травит Здесь, в принципе, этих-то нет, короче, э, синих трав там, допустим, да? Блин, а жизни... Если мы много потратим, то аптечку-то хрен здесь найдешь, наверное. Опа, твою мать! Твою мать! Червь, переросток! Ну нахрен! Валим, валим, валим! Глиста! Глиста! Да выйди ты! Жесть! Клистопер! Погоди! Я вышел обратно, что ли? Да ну его! Надо пробежать, короче! Возле стены идем, возле стены! Возле стены идем! Давай, давай, давай, давай, давай! Не останавливаемся, не останавливаемся, лифт! Топэ! Ну не убиты! Говно, саная. Погоди. А мне его мочить надо? где ты? Сейчас я его... Да, вот так вот. Вот так тебе. Говнецо ссаное, А-а-а! Ублюдок! Да мать его! Жизни, жизни, жизни, жизни! Жизни, жизни, жизни! Человек как сзади! Какой живой чей! Ж живой, живачий! Давай, давай, давай, убивай его, убивай. Твою мать. О-о-о-о! Захавал! Захавал, мать его! Он меня сожрал! Жесть! Окей! Так, ладно. Хорошо, что сохранился. Блин, а это жестоко. Ну-ка, а если его с базуки сейчас долбануть, короче? Ну-ка. А -а -а, что, блин? А, -а, а, даже так. Это, короче, штука. Прилепляющая бомба. Она прилепляется, короче. Погоди, я его замочил. Кажись. Шикарно. Нет, погоди, он еще живой. В смысле, я его не замочил? Я думал, я его убил. Ну-ка, мне? А теперь-то? Теперь-то сдох? Хорошо. Теперь он сдох. Отличный лифт открылся. Жесть просто. Просто жесть. Если бы не Мазука, я бы его опять э, долбил бы и долбил бы этот червяк. Опа! Топающие еще и букашки. Аптечка, хорошо. А, свалил! Свалил! Здесь не купай меня, ублюдок! А, получается... Да он спрыгнул он в трубе. Ой! А трубы взрываются? Не хрена себе. Вот это поворот. Вот этот поворот. Умри. Да, вью мою. видал, какой живой? Какой, какой он хитрый. Падла. Все монеты я просрал? Или я все забрал? Так, погоди. Тут, короче могу понять а тут всего одна дверь да эти нерабочие понятно и двери нерабочие да, хорошо загасили нет погоди дай ка я люгерами постреляю автомат я не хочу блин, тратить потому что если я дойду до босса, голым куем ходить. Варник. Варник это плохо. Варнинг это опасно. Так, а тут никого, да? Лизун. Лизун. Я слышу его шлепки. Я его сразу... Я узнаю его из тысячи. Так, хорошо. Монетки, монетки, монетки. Отлично. Нахрена, правда, эти монетки, я вот не понимаю, короче. Зачем они нужны? Охренеть! Охренеть, сколько дверей! Охренеть! Так, погоди. Давай сюда пойдем. Здесь, в принципе, Тен. Наверное, скорее всего, тут нормальная комната. Ну, пустая комната. Уродец Уродец Уродец Уродец, мать его Не, в той комнате должна, короче, прекратиться музыка Должна прекратиться И Быть что-то вкусное по идее, по идее. Как было в первом задании. Опа. Опа. не музыка кончилась. А тут где-то лизун. Бежать. <толкнув> У меня только автомат остался, ты прикинь. Юшкин, кошкин Так, где ты там? Цокаешь. Где цокаешь? <толкнув> да в <толкнув> смысле? В смысле? В смысле? Да в смысле, в смысле, в смысле. Стоп. Хорошо, хорошо, хорошо. Монетка, монетка, монетка. О, да. Пока дойдешь, короче, блин, больше потеряешь. У меня уже больше половины жизни нет. О-о-о-о-о-о-о-о твою мать сколько их тут целых три сколько три или четыре штуки у меня 13 процентов короче эти автомата осталось это пипец и больше нет ничего все все нет пуль все твою мать Валим, валим, валим, куда-нибудь Тут дверь пустая, здесь сломанная дверь Не работает Здесь вообще тупик Вот только я могу в тупик зайти Твою мать, твою мать Тут, тут И тут тупик -хо -хо. Тут везде куком тупик Везде кругом тупик, мать его Так, а куда бежать? А, сейчас тут Мать его Дядь, дядь, ты еще живой? Да ладно, я и на этого все. Я и на этого все патроны истратил. Как так-то? В прошлый раз хватило патронов, а в этот раз не хватило патронов. Почему так? Почему? Как так? Как так-то? А че я сюда зашел? А, вот, сюда. Блять. Жесть! Жесть, жесть, жесть. Надо, короче, когда в эту дверь захожу, надо сохраниться. Так, пошел, пошел, пошел, критично. О, хорошо, хорошо, хорошо. Автомат. Да возьмите автомат, блять. Саный, Стив. Саный, мать его, Стив. Критично. Пошел. Пошел. Убил? ха ха ха ха ха ха критично и давай давай давай давай о хорошо так аптечку я возьму 17% но оружие нуль оружие нуль так сейчас сразу направо сейчас сразу направо так сохраняемся и направо бежим направо дверь дверь дверь Копики А, все, у меня нет пуль У меня нет пуль Сейчас откусит-то. А. Сейчас окусится-то как у меня А сейчас откусит-то еще Ах вы, ах вы, скотины Ах вы, скотины Да, что-то как-то понабряжней, чем за Клэр Оу, Накусали! На кусика вы кусика! Нет, нет! Уроды! Уроды! Непонятно, как это проходить. Все? Пошел? Так, отлично! Поскочил мимо одного, мимо второго, мимо третьего -ху -ху. Сохраним нафиг Я не знаю, правда, куда это ведет А, это туда же, где... О, наблевали. А, наблювали Эта дверь открыта Эта дверь, мать его, закрыта Нет, нет, это Лучше ты... не трогай меня, пожалуйста Не надо, не надо Че нам наблевал? Нассал мне в штаны сзади Уроды, уроды. Ну, а смысл сохраняться? Меня сейчас закакочу. Опа. Опа. а Там что-то сломалось. Там что-то сломалось. Ой, музыка прекратилась. Ой, мне сейчас киндык будет. Просто, просто, нет. Хук слева такой пролетел. Бук слева. Пошел. Пошли. Ушли нагрю от меня. Не трогать меня. Уроды. Груды. Да блин, еще это какашка. Какули тут. Какули тут кругом. Тут, ну, короче, поломается такое большое, наверное. Да? А давай-ка косу... о О! О! О! Понятно, понятно кто здесь Это дичь, это просто дичь Это, это я не знаю как выходить. У меня нет пуль. наблевал, отбежал Ай-яй-яй, не отбежал, а теперь отбежал Давай-давай-давай Отлично, лично. Шикардос А что там справа? Интересно Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. ху, -ху. Я не знаю, сохраняться или нет, у меня патронов вообще нема. Просто нема. Опа! Опа! Аптечку я забрал. Да какую аптечку? Я забрал. Опа, сюда. Опа, мне с локтя. Хорошечно прилетело. зомбези зомбези тут в кругом зомбези нет нет нет нет они еще и блюются они еще и блюются я не понимаю зачем я иду вперед у меня нет ни патронов ни хрена слышишь а что у нас здесь ну вообще просто пипец какой-то такой лабиринт долгой такой долгий лабиринт Оу, здрасте, здрасте, мордасти Здесь тупик, мать его Тупик, мать его oh. Жесть, просто Я не понимаю надо, надо попробовать, короче, там В правую сторону сейчас пойти Опа, бежал одного Наблевал второй, третий А, наблевал тоже в меня Так, это я бы... Ну хорошо Так, а что у нас здесь? А здесь у нас опять зомби, там что-то лежит, короче, там базука. Базука, матью. А почему ты не берешь, свалуй, базуку? О, мой гад, Пошли, пошли, пошли вон. Хоть сбежать. Где там дверь, дверь, дверь, дверь, дверь, дверь, дверь? А -а -а. Короче, там базука, но, блин, за одного патрона идти. За одного патрона. Ну какой-то приятный. Брин, сивый кобыл. ай яй яй яй яй яй ай яй яй яй яй Вообще жестяк. Просто жестяк. Чё-то мне такое подсказывает, что придется, короче, пробовать проходить еще и в следующей серии это задание. Это просто дичь какая-то. Просто какая-то дичь. такими жизнями нет пуль просто дичь сейчас тут хук слева будет хук слева по-моему будет да надо в сторону надо бегать опс жесть а тут зомбарий а тут зомбарий А тут же тупик где-то, нет? Аааа, -а -а, тут тупик! Твою мать! Кругом тупики, вот кругом тупики, мать! Просто кругом тупики! Карта, я не знаю, карта была бы какая-нибудь или что-нибудь. Потому что это, это, это реально дичь. Это просто какой-то трэш. Быстрей, хорош! Да просто, не знаю... Просто и просто и просто не знаю. Надо, короче, я, блин. Как-то проходить, экономия патроны. Фиг знает. Здесь мало, мало. Вот за клэр там дохрена было всего, да? а, -а, -а, -а, -а, -а. <с fishing> Жесть! Надо, короче, пробовать за клэр У нее там что-то. До хрена накопилось э, ж, этих, Как их там, кого там Ну, этих там самых, вы поняли, да? Короче, ладно, на этом я буду Заканчивать, вот, закончу, короче и Попробуем в следующей серии за Клэр, наверное, Пройти либо это задание, либо Попробуем набрать э, Драгоценности, не знаю, посмотрим Вот, ну, кому понравилось Ставим лайки подписываемся на канал, группа ВКонтакте э, Подписываемся на Инстаграм Комментируем и с вами был Валерий, всем пока